Обзор парков, обзор страны, обзор курорта, блок путешественника, обзор города, отзывы путешественников, отзывы о круизах. Велопутешествия. Совмещайте полезное с приятным. Путешествие очень высокодоходная и перспективная ниша для получения прибыли в YouTube, а правильный выбор ниши это гарантия того, что у вас будет постоянный и стабильный доход. Получите 8 советов, которые сделают ваш канал успешным и прибыльным. Приготовьте контент-план.